Банде Гуру Падот Дандам Бхактавинда Саманитам Шри Банде Нитам Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Бандирадика памча калпотору вшке пам синдубе вячо подитананг павне бхавишнабе бью ятки Шнавакти подедеви саттваттои намо нама Нараяно маскитто норанче иванороттама Девинсара сватингве асам тато жайо дирам Шанкитане кишна Гория Садану ракта гуру бхакти жукто, бхакти прамодакшья жаго брун. Дхейям падам сивабиренчену там сараням. Битати Япада Паллавана Качанда Мани Чатая Бесфори Житакема Пикабамадушва Дарси Пурнану Рагоро Сурагоро Саромурти Саради Ками Када Си Сри Кришна чайтанна пабhunита нанда си адвей то галат хар бхакта биндра харе Кришна харе Кришна Кришна ксна харе Харе-ксна-харе-ксна-харе-ксна-харе-харе рам Азанулам битавожо канка бодат, Шанките таной квитаро камала Кришна Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nama mi gangi Бхаванурупе нсаданаранам Ганга таранграмания жатакалапам Гоури нирантара бивуши тобам Ваги саджошо бадане, лакшмири жас чабакшаси, жасья сте хиде санбиде, вам Хари Кришна Хари Кришна Кришна Хари Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. А чаджур аранир аддюшад, анте ва тат Ачаджа Аранир Адхам, Шад, Антева Уттара Арани, Тат Правочанам Сандханам, Бидда Шанди Шукава. Годия Гоши Сисила Бхакти Шиданта Саршати Гошамидха Папапа, Параванса Гуру Гаудия Гуштипатище Бхакти Сиданта, Сарасвати Гусами, Таккур Пахупат сказал, что Ачария никогда не может быть выбран или избран, ачарья никогда не может быть выбран каким-то обществом, это невозможно. Ачарья он самопроявлен. Гаудия Гуштипати, Щещила Бхакти Сиданта, Сарасавати Гусами, Такур Павхупат. Парамхамса сказал, что это невозможно выбрать какого-то Ачарья. Ачарья, он самопроявляется, он самопроявленный объект. И нашими личными усилиями, выборами, никто не может стать Ачарьей своими усилиями личными или чьими-то усилиями чьей-то поддержкой какими-то голосами каких-то избирателей. Никто не может стать Ачарьей. Ачари, Ачари — он посланник самого Бхагавана. Бхагаван, он посылает Ачарию сюда, в этот материальный мир, чтобы спасти нас. Это факт. И поэтому Бхагаван сказал, Мам Будьте уверены, что я Ачарья. Я пришел в форме Ачарья. И те, кто сумасшедшие люди, пытаются захватить пост Ачарья в храмах. Это великий урок для них. Конечно, мало кто его примет. И кто-то хочет стать ачарией. Кто-то имеет такое желание. Анипхилаш. И вот такой Аняпхилаш только может эм, скинуть вас в океан Майя в ад. Буквально. Это шлока, с которой она начала она очень важна. Бхагаван Сикрешна говорит о Удаве. И вот Бхагаван говорит о Удаве. И, и вот если мы вот, возьмем две, два сухих куска дерева, будем тереть друг от друга, Вот во Вриндаване мы видели, если два сухих дерева из-за ветра они трутся друг от друга и возникает огонь, Пожары лесные также возникают иногда. И таким образом пожар происходит, когда из-за сильного ветра эти сухие деревья трутся друг от друга, нагреваются и загораются, и сгорает весь лес. И ветер тоже разносит этот огонь по всему лесу, и он сгорает. Много раз мы видели это в Раджастане, там и здесь, на зап в западных странах такое тоже бывает. И вот Бхагавадши Кришна говорит, первое, откуда этот огонь возникает? Если я спрошу вас, откуда этот огонь возникает? Откуда? Огонь уже внутри. Внутри этого дерева, но в такой mm -hmm. в латынной форме, в непроявленной форме. Но из-за трения этот огонь проявляется. И вот Бхагаван Си Кришна дает такой пример о Удаве, о Удав. Ачарья. значит, тут идеальный очарон. Идеальный характер, идеальное поведение, идеальный образ жизни. Тот, кто способен зажечь божественное знание внутри вас, он назовется ачарей. Тот, кто способен вам буквально вложить, взрастить, сжечь божественное знание внутри вашего сердца, он зовется ачарей. И вот суть в том, если мой Гурупад Падма не может дать мне божественное знание, может быть две причины. Первое, Гурупад Падма не настоящий, не подлинный, не имеет татвагианы. Или, может, ученик тоже не настоящий, неискренний, или не способный. Две причины, три, три даже, или оба таких не настоящих То есть, первая какая-то падшая душа за, за, заняла просто чарь и дурачит людей. второе это неискренний лицемерный ученик, либо вот третий – оба таких. Но сила Прабхупад говорит, не может быть, что если Гурупад падма, великие преданные. У него есть осознание, прямое чувство, как в этих шлоке описывается. Группат падма говорит, что Группат Падма, он может дать нам тогда божественное знание, если мы искренне, по-настоящему. Когда наша шара нагружен предание совершенно что тогда это все хорошо. И вот Сила Прабхупад хотел объяснить нам, что такое дикши, дикши, процедура дикши происходит в разных местах, но почему Божественное знание крайне редко возникает, если вообще возникает. Как такую процедуру можно назвать дикши, в процессе которой Божественное знание не проявляется. То есть эта процедура дикши не может называться дикша. Это нечто, с помощью чего грудев может сжечь все последствия вашей дурной кармы, накопленные вами рождение за рождением. Он может сжечь вот всю вашу карму буквально, после плоды вашей кармы. И вот Гурдов может сжечь их, подобно тому, как куча сухих листьев, если кинуть горячую спичку, этого достаточно, чтобы эта вся куча сухих листьев загорелась и сгорела. Вот в Каракпуре я был на празднике Джанадангасуэ Махараджа. Вот э, внезапно, не знаю, кто это сделал. Вот кто-то поджег хоть кучу сухих листьев и убежал, и дымом все там за ну, задымилось. И вот что я хочу сказать что жизнь за жизнью. Мы страдаем из-за наших греховных действий и последствия наших греховных действий. Мы должны страдать. Из-за них никто не, может, не сможет спасти нас. Все наши хорошие и плохие действия и их последствия, мы должны страдать из-за них. Никто не может спасти нас от этого. И не отец, ни мать, никто не может взять нашу долю страданий на себя. Вот как в этом стихе говорится. Все, что мы сделали, хорошего или плохого, последствия, мы должны, последствия этого мы должны выстрадать. И если нет вопроса никакого божественного знания, как можем сказать, что мы приняли дикшу какого-то великого человека, великой личности, будет ли это подлинная дикша или нет? Скорее всего, это будет ложная дикша, поскольку дикша пасадура дикша, что значит дикша? Вот процедура, благодаря которой вы обретаете милость Группа Падме. И то, как обрести Дибагьяну от Группад это процедура, через которую вы сжигаете результаты всей своей прошлой кармы дурных этих поступков накопленных жизнь за жизнью это зовется дикше И они Махапрабху говорит не Махапрабху он ясно говорит Б -б -б -б и вот как в этом судебных этих судебных разбирательствах yeah. -помнить, yeah. пытайтесь помнить то что я говорю с чего начал чтобы вам понять суть и связь между всем этим. И вот Шичатани Махапрабху сказал, и, и вот это Сиданта Шимана Махапрабху, и вот Какая-то матаджа обрела божественное знание. И я тоже видел матаджа, которая имела это божественное знание. Я кланялся и просила милости, Чувствовалась какое могущество, какую силу она обрела. Я знаю таких Матаджи. К сожалению, уже ушли из этого мира. Это не писали книги. Но если вы почитаете их, заметите, что она, не, не она их писала, а, даже человек не мог написать этой книги, это просто милость выше, несомненно, что до Сарасвати, чисто Сарасвати явилась внутри ее сердца и через нее проявила эту книгу, этот смысл настолько все прекрасно, настолько идеально, такие высокие слова, такой высокопарный слог как будто эта Матаджи видела все лилы Кришны, как будто она созерцала все эти лилы Кришны и описывала их вживую. Как Билва мангал так Махапабу. он сам сказал перед Рай Рамананды урай, Это выглядит, что это а, а, чувство, то есть это чувствуется, что он записал то, что он видел по милости Бхагавана Брама, то, что он осознал. То, что он созерцал, он это описал всю Дама, Папарикар, что всех спутников Бхагавана, все его деяния. Вот в таких прекрасных стихах. И вот Бама смотрел. И вот Брахма все это описал, в Самхити, но мы достаточно глупы. И это Брахма Самхиту части нам досталось. Брахма Самхита вот такого размера, но нам известно только пя пя пятая часть который Махапабу принес из Южной Индии, чтобы утвердить всю Сиданту об абсолютной Кришна-татве. И вот я лично знаю, что там Матаджи может совершать баджан Настолько могущественно она может давать милость нам. И вот мы не критикуем никаких матаджи, мы имеем полное, полное уважение к ним. Поскольку из мне нет уважения к матаджи, я никогда не смогу обрести татвагиану. Это заключение вет, заключение шаста. Можно видеть... А, настолько были мудрые, настолько велики Матаджи, у них было какое-то особое положение, очень особое положение в обществе. Не то, что Бхагат Махапурана или Махабхарата, или Бхагат Нигде Матаза не критикуется, а просто ä, говорится, что они могут действовать как Ачари, но имеется в виду показывать своим примером и говорить Харикатку на публике тоже могут, но из-за из какой-то причины, какой-то такой скрытой причины, им не, не позволяется давать мантра. И сидеть на в Ясасане тоже не позволяется, даже в ману -самхите. Я не говорю без доказательств ни единого слова. В Ману-Самхите, вот такая книга, там говорится, то что те Матаджи, они не должны жить независимо. Ну, имеется ввиду, как-то И вот Ману Самхити, Ману Махараджи, великая личность, он написал вот такую книгу, что нужно делать, что не нужно, как вести достойную жизнь. И вот там говорится, что Матаджа не должны жить в одиночестве, независимо. Они должны зависеть от гуру, от мужа, от братьев, от отца. Если отец преданный. Если отец, например, ну, бывает против какой-то духовной практики или еще какие-то родственники, то с ними как-то у них под их этим руководством жить нехорошо, мягко говоря. И вот Бхактина Тагур тоже пишет об этом. И вот это не вопрос борьбы или критики. И вот суть в том, можем найти какие-то матаджи, которые Риша, они видели мантры проявленные. Много ведических мантр. Они были записаны Матаджа Риша. Ну, в смысле Матаджа Риша. Они не были обычными женщинами. Они были самоосознавшими себя душами. И вот Махапрабу. Пишет, Брахман, он естественно гуру, но при условии, что он настоящий брахман. Брахман, брахман-гуру. Брахман-гуру. Для других варн, вайш-суда. Он имеет в виду подлинные Браман, имеющий в Кришна Бхакти, имеется в виду подлинный Браман преданный Кришне. Как Раманаду Пабхун а, говорила о себе как о Шудре. А, Хотя тоже говорил, что какой-то падший мусульманин Яван какое-то отношение имеет к нам. Мы знаем, что совершенный седанта. вот тот, кто осознал Кришну, тот и Гуру. И вот сейчас я могу прийти к потому что если Махапрабху говорит так, okay. то хорошо. И если... кто-то родился в семье Брахманов, принял прибежище, Шила Пухапады, Бхакти Сиданты и Сарасвати, они татва виды, разве они не могут? Могут ли они действовать как Гуру или нет? Например, они приняли прибежище у Шилы Бхакне с Расвати Гасамитакура Прабхупады. Их жизнь полностью посвящена лотосным стопам Шила Прабхупады, их таттва-гьяна. Они обрели таттва-гьяну в соответствии со словами Шилы Прабхупады, поскольку Шила Прабхупады сказал, что я пошлю таких преданных, которые подобны мне. Это значит, что мы можем сказать, что они, ачарья, Ачария, разве это не так? Мы такие люди, которые одобрены с Челопрокопадой, они могут действовать как Ачария. Это одобрено им, и саврубгасаем также. А, они, они ведут себя достойно, не, не пишут всякой ерунды, не принимают гирляды от матаджа, не завидуют никому. Милость приполняет их сердцами, как кто-то может говорить, что они недостойны действовать, как ачари? поэтому Шила Прабхупадхи Сиданта Сарасвати он никогда он не, назна, не назначал никаких ачарей, ачарьев, не выбирал ачарьев, поскольку ну, кто-то говорит, что не видел никаких достойных личностей, и поэтому не было ача, ача, и никого не назначил ачарья. Но если какой-то глупый человек говорит так, будет ли он наказан или нет, он будет наказан Ямараджи. ну, тот так говорит, и думает, и проповедует, то такие люди будут наказаны деморазумом, так какая и, и если мы м, м, разумны хотя бы, может, мы завидуем кому-то, но, по крайней мере, если вы ну, хотя бы не говорите о своей глупости на публику, это одно, если вы говорите, то видно кто есть на самом деле legal procedure you can go to court one or two per, per, one or two procedure. very easy it will take not happen in front of judge. i can give all uh, yes speaking law. not even, society, even court. though we should not go to court because и вот это очевидные вещи, в любом суде их можно запросто доказать. <связывающие> И вот, как кто-то может говорить, что они недостойны? Если сам Прабхупат Бхакти Сиданда Сарасвати одобрил их, он мог запросто выбрать их Ачарьи, но если он не назначил их ачариями, то это не значит, что у них не было качества быть ачариями. Вот кто-то обвиняет чудовище, oh, да, в Дагасове если посмотреть на тех людей, которые его обвиняют, то... то они в тысячу, в тысячу раз хуже. И вот очень сложно найти Хотя бы одного искреннего предного, который готов полностью посвятить тело, ум и душу гу Гуру и Вачнаву. Гуру и вечного. после нашей Гурварги я не нахожу никого, кто бы был готов. Иначе они могли, могли возмутиться. Словам этой организации, что вы делаете, что говорите, но мало, но мало кто а, готов выразить такой протест. А если, не, а если никто не готов протестовать против этой ереси, то это признак того, что нет Ачари никакого. Шилы Пахопад говорил, что единственная обязанность Ачари – это защищать седантование. Нет, если мы не хотим сохранить свое учение, сохранить на сусседан, значит, что нет такого эффективного ачаря. Это также ясно, как в математике, что два плюс 2 это 4. Вот это очевидно. Если никто не возмущается этому, это да, говорит о том, том что у них нет и любви и нет чувства к их городу. Если весь мир движется в неправильном направлении, сознание Бога превращается в сознание организации, какой-то голый изм. Они не заинтересованы в абсолютной истине, а заинтересованы в, в каком-то изме в, в какой-то конкретной организации, и Но вот люди заняты этим. И вот они настолько глупы, что не понимают, что не понимают. это... И вот они не понимают, что это не вопрос борьбы, это вопрос нашего выживания. Кто-то может спорить со мной, но что вы достигнете этим. Только потеряете время, поскольку я говорю по абсолютной истине. Вы не можете доказать, что я говорю что-то не так. И вот как некий Ачарья, писал неправильный седан, то вел себя как-то недостойно, скажем так, принимал гирлянды от женщин, Махапрабу не одобрял даже смотреть на женщине то что ну, имеется в виду отреченным лю людям, находящимся в отреченном укладе жизни, которые приняли отречение, дали эти обеты, то есть они не должны он должен вести себя достойно в соответствии со своими обетами даже смотреть на женщины как сказать, запрещено, но не рекомендуется. Имеется в виду смотреть с наслаждением. И вот, что Гуранга Махаппабу хотел сказать, имеет какое-то глубинное значение. И мы находим и думаем. И вот, так называемая Ачарья, он сказал, что, что ну, гу, гу, братья боги не могут действовать как Ачария. И, и вот после того, как Шила Прабхупат ушел, а, Гаудима, к сожалению, распался. Ну, там сказано было, не распался, а как развалился. Да, мне, мне смешно было с -с -с слушать и читать его слова. Гладиатор это не какое то строение из кирпичей, и цемента и камня. Гладиатор это не какое-то здание, может раньше у вас было представление а После того как этот человек совершил оскорбление, он потерял такое сознание, как вот в виде виноту. До этого он, он писал прекрасные статьи, великолепные книги, великолепную седанту, но Потом он совершил оскорбление, потерял свое сознание и уже не смог сделать ничего подобного. Описал наоборот Гауди Матху противоположно Матюаположно. Гаудиаматхам трансцендентен. Если кто-то игнорирует и... и... свою связь с Гаудиаматхамом, и в этом главная суть того, что если кто-то... И, и поэтому этот человек потерял связь с Гуру Парампарой, поскольку потерял связь с Гауди Матхом. И поэтому м -м, сила и милость с Гуру Парампор, она, она не доходит до него. Сиданта это не какие-то упражнения и э, это, не какая-то зарядка и физкультура, а седанта, это вопрос милости. Вот даже пятилетний мальчик, а Нада то надо... Или Шивананда Сен, он может писать и говорить подлинную сиданту, хотя не в детском возрасте. И вот мой вопрос, как это возможно? И вот некоторые люди обманывают весь мир. И такие люди будут наказаны, поскольку дурачивают весь мир. И вот шаста говорится об этом, я повторял, еще раз скажу. Вот это шлока. И вот те, кто отворачивает своих учеников, они вместе со своими учениками попадают в ат. А те, у кого из эти его гуру татви, ачарья татви, они боятся стать ачарьями. Как вот сила Бхакти Валапатиртагасая Махарас, он никогда не говорил, что он единственный ачарья в мире, а все другие плохие люди, он никогда такое не говорил. Бхата, наш Глодия Бхакта. Сила Прабхупад говорил, что мы, гауди никогда не гордимся бхаттай. тем, что у нас есть какие-то особые бхаттай. качества. Мы не гордимся ими. Любые особенности или особые бхаттай. деяния, совершенные нами, мы не гордимся этим и чувствуем, что это Гурварга сделала через нас. Кто мы? Никогда Гасвай Махараджи. или Бхакти это Гасвай Макараджи, они никогда не говорили, что мы такие великие проповедники. Они говорят, по милости с членом мы сделали то и то. А что мы сделали, ничего не сделали. Это все милость. Шила Прабхупада, он делал это через нас. надо с вами посмотрите, настолько он смирен, настолько прекрасен, а что мы можем сделать Помило, только по милости Шигуру. Я имею в виду, Шила говорил, мы Гауди, мы никогда не. гордимся какими-то особыми качествами или особыми деяниями, которые мы совершили. Мы понимаем, что все это произошло по милости Гурваги и все, весь почет, все уважение, все плоды всего этого мы должны передать. Наши Гуру Варги решили он делом в своей очередь. Горки Шорда Бабаджи и таким образом вся эта Лабхабхуджа и практическая почет, слава, уважение. Это все должно дойти до Верховного Господа через нашу Гуру И вот в, это один, один из одна из, десяти, одна из десяти один из десяти видов оскорбления святого имени. Это Садуница поношение святых, которые распространяют славу святого имени. Мы не должны критиковать таких людей. И вот я могу привести сотни примеров. И вот Парампудзи Патчелла Бахти Кумунчанта Гусей Махарас. Наша Гурвага mm. Гур относится к нему как к своему младшему брату. Мой Гурмахараджи привел, ну, привел его в Гаудимат из его дома. Его отец был в Бабу и дома. У них были божества. Mm, забыл как uh, зовут мод махон радом махон как-то так не так или иначе только потому что он был father, маленьким мальчиком father father, но Чила под я хочу утвердить, показать значимость ачарии. Если вот он, Шанта Махнаш, был ребенком, это не значит, что он не ачарья. Чила Прабхупад признал в виде его, то, что он написал, его статью. Он попросил его однажды написать статью. Его звали... Как, Рада Махона или как-то как так, или Рада как-то так. И вот его попросили написать статью. Но редактор журнала начал жаловаться, что он написал неправильную седанду. Посмотрите, что он пишет. Гуру Сава он написал Дживера Сава Гуру Нитидас. Хотя мы знаем, что Дживерасура Пахой Кришна Нития Дас. Мы никогда не, слушали, не слышали, что Гуру Нитья Дас, Кришна Нития но он написал, Гуру Нития это неправильно. И вот это показали Шиле Прабхупаде. И Шила Он начали жаловаться на ее шум, смотрит, Сиданту поменял. Что не так, тут написал, что «Дживерасарупахой гуру гу гу нити даст». Шрила улыбнулся и сказал правильно, он написал совершенную седанту. Но хотя слово Кришна изменило слово «гуру». Ну, как это может быть совершено? Да, действительно так. «Дживерасарупахой гуру гу нити даст". Кришна нити как бы хорошо, но у нас нет связи с Кришной. У нас есть связь с Гуру. Кришна приходит в форме Гуру, и поэтому, то, как он сказал, это тоже правильно, поскольку у нас нет связи с Кришной. Но есть связь с Гуру, если Кришна, и Кришна также говорит, что я прихожу в форме Гуру, и поэтому что тут неправильного? И вот Дзевра Сюра Пахуя, гуру Нитедаса, ищула. был очень счастлив видеть, видеть такие слова. Любую севу И вот он совершал любое служение. Вот однажды и его отправили в Барму. Там Гаудимат проповедовал. Это Бирма по-русски. И вот спросили, может ли он туда поехать? Да, конечно. Нужно... И потом отправили в Бангладеш. Спросили, может ли он поехать? Да, поеду и один могу поехать. И таким образом он никогда не был... Он всегда был готов совершать любое служение по милости Гурупад Он был очень могущественным. И yeah. кто-то из нашей Гуарги отправился в Риммун, это было Шямдэш. Она была под руководством Индии. Сейчас не знаю, кому это отошло это все. Под индийским ну, в общем Вот, вот это Шри-Ланка, Даманские острова, там вот это все э, Индиям принадлежало, потом от, от, от, отжали, отделились. И... И, И вот он проповедовал, он собирал подаяния. Если кто-то спрашивал какие-то вопросы, то он отвечал так, что человеку уже нечего было ответить. И вот у нас один богатый человек, хозяин большого магазина сладостей, Там много рабочих у нее было. И, и вот Радараман Прабу, этот Бхагатику он пошел туда, в этот магазин, и этот человек, хозяин магазина, начал подшучивать над ним. Пришел какой-то преданный с Гаудиматкой, спросил, зачем вы Кришне вообще поклоняетесь. See, sweet, the a... И вот этот хозяин магазина был преданным Кали. Он очень любил Кали. и вот если нужно нужны были какие-то сладости он надо было назвать как-то определенным именем как например в типографии чтобы книжку, книжку какую-то купить, надо индекс этой книги назвать. И вот он свои сладости тоже так и индексами назвал. Сладкие шарики или сандыши или прочие тоже назывались определенными именами, связанными с Калле. Вот так, и так, и так. Потому что нужно было всегда имя Калле произносить, чтобы заказать эти сладости. он... Честь Калия назвал все свои сладости, если сладости. Ай айма надо было сказать. Шарики Айма назывались, другой там Кайма, третий, тоже как-то с Кали связан. И вот он говорил, что мы любим Кали, она наша мать, но так могущественно. И он так подшучивал Шанты Махараджи, и тот сказал этому старому человеку, вы старый человек уже, что я могу сказать вам? Ну, как что-то что, что -то есть, что-то сказать, есть. Ну давай говори. Смотрите, во время смерти, почему вы кричите Болу Хари Харибол, почему Калибол не говорите или джайкаля, почему, когда вы несете тело в крематории, вы всегда кричите, вызываете к именам? К именам э, ра, ра, ра, ра, Рам Рамнам Сатихи или Хари, почему-то они кричите Калибула или там Кали но это человеку не совершенно не, нечего было ответить. И вот Шанта такими простыми вещами, он был очень разуменным. Человека на место поставить таким простым примером. И вот Шанта вырос и это было одобрение Силы Прабхупады ну, к тому, чтобы что-то говорить о нашей Гуруварге. Сила Прабхупада уже сказал. Однажды Сила Шантагаса очень любил меня и не знаю почему. Я обрел его милость. Я не мог ему отплатить чем-то. И вот Махарадж однажды э, сказал мне, у Син, однажды, Шилапрхупат дал наставление э, настоятелю храма, что сегодня радараман брамачарья будет говорить харикатху. И, э, И в то время это не, не было <свечес> ну, если, э, okay. <свечес> <свечес> в смысле Гавдимат был еще целая организация, еще не распался, Шила Прахупада еще не ушел из этого мира, и вот э, настоятель сказал Радраману Прабу, что наставление Силы прохупады в том, чтобы ты должен сегодня говорить Харикатху, да. Да, Сила э, попросил вас хорошо. И буду говорить говорить не проблема. И вот, Мы все сидели и слушали. Он сказал Харикадху, потом Шила, Шила Павхупад сказал, что Рада хотя он мал, но все же такую прекрасную Харикадху сказал. О, вы слышали, да, я тут был на балконе и все слышал. Шантагаса Махарас сказал, Рад, Рада Раман Брамачари в смысле сказал, если я бы знал, что Шила Павхупад слушает. Я бы не мог ни слова произнести. И вот таким образом они все обрели милость и одобрение силы Прахупады. Любой представитель нашей Гурлаги, как Гасвай Махараси, Дантия Гасвай Махараси, покажите мне кого-то. Это милость силы Прабхупады и одобрение силы Прабхупады на них. И сейчас если кто-то... А и... Можем возразить, что Сила Прабхупада одобрил и те, кто оставил его в будущем, so ну, смотрите, если ваша цель столь высока, so high, если ваша цель столь высока, case, то в этом, в этом случае много конкурентов будет, проблем so много. Майя будет влиять и мешать постоянно And приходить, какие-то проблемы создавать. И те, кто отклонились от пути из Чила Прохопада, они будут чувствовать беспокойство из-за влияния Майи. И вот была проблема внешняя. Но мы не должны говорить так, что Годи Мать развалился. Мы не можем сказать так, поскольку во Вриндаване Камсан есть в Кришна-лиле. Если будем обсуждать Кришна-лила, Камса там есть. Джарасанта есть, Шишипал тоже есть, Дантавакра, Чотила Кутила тоже там. А поскольку мы забываем очень важную шлоку. Много раз я говорила о они... ней. Вот эта шлака. наша цель столь великолепна, столь высока, столь ценна, столь значима, много людей приходят, пытаются достичь этой цели. И, естественно, под влиянием Майя какие-то проблемы будут возникать. Бхагаван Кришна говорит о удав. Те, кто принимают саньясу и брамачарю. О удов, те, кто принимают Брамачарию или саньяс, обеты бамачари или обеты саньясы, мая всегда беспокоит их все полубоги на небесах. Один за одним будут пытаться помешать им, чтобы они пали. Богоносский кришна говорит: удови, о удов, те, кто принимает отриченные". Уклад жизни, пытаясь совершать Кришна Баджан, то бесчисленные проблемы будут приходить в их жизни естественно, поскольку эти проблемы они организуются моей и полубогами. А почему, что полубогам делать больше нечего? И вот богослов Кришна говорит, что эти полубоги думают, что этот человек совершает Кришна Баджан. Они думают, что этот э, человек игнорирует нас и отправляется прямиком в голову. Это нехорошо. быть не, небеса, райские планеты это тоже э, часть материального мира, это не трансцендентное. Хотя эти небеса, они в более тонком виде. И вот эти полубоги возмущаются, что кто-то мимо их так <laughs> проходит и пытается всячески помешать. Вот Индра получает результат в соответствии со своими действиями. Вот сейчас, кто Индра? Следующая. Следующая Калпа. Махарадж, ему дали пост Индра. Махарадж, он уже назначен, э, быть, чтобы занять пост Индра в следующей И вот в соответствии со своими действиями, э, ну, этот Индра получит следующее свое назначение. И вот Бхагаван Кришна говорит, что те полубоги, они завидуют, как они смеют пересечь нас. И вот иногда в форме женщин или стременье к дешевой славе или еще к чему-то майя всячески мешает. И если вы выдержали всех испытания, они выражают... Они не, если они не смогли вас скинуть с пути, то они выражают почтение вам. И тогда все полубоги начинают помогать. Вначале они будут мешать вам всячески пытаться скинуть с духовного пути, но потом, видя вашу решимость, вашу преданность Гуру, вашу э, силу, вашу, э, ваши стремления, они э, пом будут помогать вам, а не, не мешать. Как может видеть, случай с человеком по моду, по вам шваддазвалы с махразым видели, что полубоги приходили получите дары и всячески помогали. Кришна, он э, мечтает достичь лотосной стопы Радхарани, если такая высокая цель, то э, много всяких ну, желающих достичь когда то конкуренция между ними, какие-то сложности всегда возникают, это естественно те, кто не спутники силы Прохопады, те, кто оскорбили Шилу они падают, естественно, и в Гаудиматхе. мад. Если я могу показать, что даже во вредовании есть Камса, Шишупал, дантавакра, Матхури, гакулипутана, Путана, Агасара, Бакасара и прочая нечисть, всякие демоны, которые постоянно мешают Ариштасу. Все эти демоны приходят, чтобы мешать Кришна Лиле. Но а это не причина говорить, что Гаудимант что-то плохое. Но если посмотреть на Жизнь людей, которые так говорят, особенно на их смерть, то видно, что они как-то а, не, не с твоей смерти, мягко говоря, умирают. Если у меня есть любовь к Чили Пархупади, как я могу сказать так? И вот наш даршан, в смысле наш а, даршан таких людей негативен. Нельзя сказать, что это Вайкундха даршан, скорее это майя даршан. Вайкунха Даршан не может э, дать вам возможность видеть недостатки во всем. Нет, Вакунха Даршан — это совершенный Даршан. Вы будете видеть все в гармонии. Если мы достигли уровня Вайкунха Даршана, то мы увидим, Такие люди, они часто раскаиваются, если сделали что-то неправильно. Нужно принять их, простить, как-то помочь им. И вот я сказал вот, а, да, вот этим, таким, таким людям, которые пришли прощение, я сказал, что я буквально такой международный отец. Если кто-то, э, как я отношусь к вам, как к детям, если какие-то дети с, с, могут случайно ударить, пнуть отца, то отец не обижается, он прощает их. И, поскольку те, кто принимают они, обеты, саньясы, баба живешь, они подобны отцу всех. То есть они должны относиться к другим с живым существом, как своим детям. Я обучился такому мировосприятию, мировоззрению от Шиллабаки-Памуда, Бхактипамуда, Пуридагасая Махараза, Шила Мадагасая Махараза, Шила Шидардагасая Махараза, поэтому я никогда не гневаюсь. Я гневаюсь тогда, когда вы оскорбляете Гуру Варгу и говорите всякую ересь о на нашей Гуру Варге. И вот таким образом мы видим наш Даршан — это моя Даршан, а не Вайкундха Даршан. Если ваш Даршан — Вайкундха Даршан, то тогда вы могли сказать так. Если ваш Даршан Вайкунха Даршан, то вы могли сказать позитивно, что два льва не могут жить в одной пещере. Все эти львы живут в разных пещерах. Можно было сказать так позитивно. Или можно было сказать, что Сила Прохопат не думал, что необходимо выбрать какого-то одного ачарю, поскольку он увидел, что большинство его учеников могут действовать как самостоятельно. Ачарю можно было так сказать, зачем говорить, что <laughs> как-то совсем плохо. Перед тем, как что-то говорить, нужно дважды подумать, чтобы об этом другие, не обидеть ли это кого-то. Но если кто-то говорит, что сказал, что никто, кроме него самого, не был достоин быть очарии, то это глупо. Это показывает, что такой человек выступает против Шилы Прабхупады, поскольку Сила Прабхупада, Бхакти Сидданта я сказал, что мои посланники на Запад, они подобны мне. И как можно сказать такую ересь? Можно было сказать, что большинство из них возлюбленные очария, как Шила Шидардев Госваемахарачан. Само проявленное очарие Шила Мадев Госваемахарачан тоже. Само проявленное очарие Шила Бактипамутпури Дев Госваемахарачан или Госваемахарачан или Шила Шанта Госваемахарачан тоже самопроявленная проявленное как можно что-то плохое говорить о них, если кто-то говорит так, что, значит, такой человек сам помещает себя во множество проблем. И как он может действовать как Ачарь, если он не признает милости и слова своего Гурдева, и какое служение он сам совершил для Прабхупады Бхагдисиданта Сарасвати? Если посмотреть, то ничего особо не сделал, если вообще что-то сделал. Но такие люди еще смеют заявлять, что они лучшие чари в мире, и кто же может одобрить их поведение. И когда кто-то говорит так, это значит, что он теряет свое терпение. И почему? Поскольку он ожидает лапхи пуджи и пратишчи для самого себя. И вот это подобно в математике. То есть они даже не готовы признать своих братьев в Боге, а пытаются стянуть все одеяло славы на себя. И вот я прошу весь мир не только вас. Я спрашиваю весь мир. Если посмотреть, то никто из нашей Гурваги не критикует никаких вечного. Если не говорят что-то жестко, то это в адрес тех, кто отклонился от пути с или каких-то сахаджиев. Чилы уже сказал, что малейшее отклонение от пути Группа подмы он но может сбросить вас с пути Баджана, поэтому все наши действия, статьи и лекции ну, то есть, можно видеть, что кто-то говорит неправильно. Если посмотреть беспристрастно, то видно будет, что есть что. И, И вот, если кто-то пишет такую апоседанту, то это признак того, что он не является подлинным учеником силы Пабхупады, поскольку Подлинный ученик Шилл-Пархупада никогда не может совершать таких грубых ошибок, как, например, в, в словах и статьях Шилла Кешева в Гасе Махараза, Шилла или Шилла Шидада в никогда нельзя найти ничего, чтобы противоречило Гуру Парампари. У них все в полной гармонии. У них есть огромная любовь и огромное уважение к Гуру Парампаре. А те, кто игнорирует Гуру Парампару, Шила Бхатюна Такуру пишет в комментариях к Упади Шамрите. Это на Бенгалите комментарии. И вот в Упади Шамрите я в следующий день принесу и покажу, что сказал Шила Бхактина Такуру те, кто Свои, а какую-то отдельную седанту придумывают, значит, ну, они какое-то свое новое учение, какую-то от себя тяну придумывают, придумывают и поэтому что-то новое начинают. В, на Упадишамрите, в Упадишамрите в Макараш на хинди говорит Харикадхо по Упадишамрите, там, тоже дают множество комментариев. в каждой чашлоки, упади шамрита. И вот кто-то думает, что вот упади очень просто и очень просто следовать, все слушать глубокие объяснения Бабужи Машина неделю за неделями объясняет каждую шлоку за падшамрита. Вот, например, вот это. Вот Утсахад Нища Дрдзят Тататкава Павратанат. Утсаха, значит, вдохновение. Какая-то поддержка. Махрас, только вот это слово что значит, нещает даржат. Это слово тоже несколько недель объяснял. Если вы слушаете, вы не поверите, что такое глубинное значения Какое-то одно слово, но сколько глубины в нем. Дарджа, терпение. Сейчас мы хорошо объясняем <связываем> этот карман повар, то <связываем> тоже дол долгая история. Ничья, значит, я вот несколько могу струка сказать. Нишчая, значит, такая э, уверенность и решимость. Думаете ли вы, что мне нет стабильности? значит я полностью уверен в моей цели если вы не уверены в вашей высшей цели нищают без такой непоколебимой уверенности в вашей высшей цели ваш баджан будет нестабилен так долго пока вы не достигли уровня стабильности, уверенности, Непоколебимой уверенности, я не смогу сказать, что ваш баджан совершенен и то, что вы можете достичь успеха, поскольку вы так если не не, не, не уверены, и вот когда кто-то говорит, о то э, выражает какую-то неуверенность в Галдия Матхи, в Галдия Сиданте может такой человек быть Пропагандистом, но проповедником уже не назвать. То есть пропаганда и проповедь — это совершенно разные вещи. Если человек не уверен, не имеет должной крепкой непоколебимой веры в силу Прохопада, в его учения в Гаудиамад, у него какие-то может быть или не может, или какие-то сомнения. То есть такой человек не может быть подлинным проповедником. И вот, если кто-то не уверен в Шили Пахупаде, это значит, что у него нет стабильности в его баджане. Даже значит терпение, когда мы можем обрести терпение, тогда, когда у нас есть непоколебимая любовь к Гурупад Если у меня есть любовь к Гурупад Падме на 100%, то тогда я не смогу спросить, не смогу надеяться, что просить что-то взамен. Когда у меня есть чистая любовь к Гуру Падме, под, то, несомненно, я не смогу просить что-то взамен, поскольку свящаю Гуру Саву. И вот, если у меня есть непоколебимая вера в лотосно-стопающий Гуру, это значит, у меня есть непоколебимая вера в да? Нитянанда Баларама, у меня есть непоколебенная вера в Бхагавана Кришну и Радхарани. Если у меня нет такой непоколебенной веры, то я потеряю терпение. Сколько сидантов я могу обсуждать в своей жизни, она бесконечна. И в тот момент, когда вы отклонились от лотосных Стоп Гурупад это вы потеряете терпение, будете стремиться к лапхи, пузы, пратиште и прочее. Рамачандра, Рамачанда Пури, у нее не было терпения, поскольку он отклонился от пути Гурупад Падмета. И вот он пытался... Дать урок своему гурдову Памхам Сашреште Мады Винды Пури. Зачем вы плачете? Вы Брахма. Он дал урок Гуру Пан Падме. Смотрите, на столько, насколько он гурд. И Сиддаду Гусей Махараджи, Мадху это наша шикша гурна, если кто-то думает, что они в его в конкуренты, в то это глупо. Кто-то заявляет, что он друг, и Сиддаду Гусей такой человек, даже слугой Сидар Махража не может стать, даже не может служить, ему не что говорить о дружбе. И там этом И проблема этого человека, то что хочет найти недостаток в столь, в столь великой личности. И вот Шиллапахупат говорит, что те, кто пытаются выставить себя как вайшнавов, И вот Шиллапахупат говорит, что те, кто э, пытаются выставить себя как вайшнавов — это признак того, что они не вайшнавы. Даже более того, те, кто пытаются выставить себя как Гуру и очаре, Сила говорит это признак того, что они гарантированно не являются ни вашнавами, ни Гуру, ни еще кем-то. И вот я сказал Сусиданту Сила и Ванаша. Э и мы должны понять все это правильно, понять, где я седанта. Я не пытаюсь бороться с кем-то. И вот наш Шанта Гасвей Махарадж, он совершил огромную гуру Но после того, как Чила Пахупат ушел, случился необычное, нечто необычное, но никогда это негативно не воспринимаю и не объясняю. И, и вот э, вопрос выживания самого... Тот, -то, кто может приспособиться лучше всех. И, и после ухода Шилы Пахупады был такой... Э, проверкой такая, экзамен, кто выживет из всех. И Вот Шилашидар Довгасемара, Шилакеша Довгасемахрад, Шиламаду Гасемахрад, Они все выжили, всю свою жизнь жили идеально. Ну, если кто-то говорит, что они не могут действовать как ачарьи, то, что за наказание ждет такого человека. Если кто-то спрашивает, кто дал указание Швилу Сидар быть ачари, то я отвечу. Они самопроявленные Ачарья, кто дал вам э, указание быть Ачарьей, и как вообще с, с, стали им. То есть, если посмотреть на ваши действия, слова, то ничто не подтверждает, что вы Ачарья. И вот Ачарья, он самопроявлен. Кто назначил Шилашанту Гусай Махараджа Ачарья? или нашего сиданти Гасвая Махараджа или Гасвая Махараджа, они самопроявлены о У вас нет права говорить что-то против. Если говорить о том служении, которое совершал Шанта Гасвая это Огромное время займет. И вот расскажу пару случаев. И вот сила Бхактива Лабхатир Махарадж ушел из этого мира, и пустота образовалась. Мы не можем заполнить пустоту, хотя образовалась после его ухода. Он пел прекрасный киута на Кришнадасбауже Махарадж, тоже ушел. И кто же может заполнить? то пространство, образовавшееся после них. И вот я расскажу случай во время ну, Гору Дама Парикрама. И вот во время навадипа Дама Парикрама была ответственная сила Шанта Махараджа, данная сила Бхактивила Тихта Махараджа что ты должен вести э, ну, вот всю эту проповедническую э, миссию. И вот Шанта Махара взял Данду и начал петь, как э, сумасшедший. Он так прекрасно пел. Все, куда бы он ни шел, он, ему не нужен был микрофон. Он очень громко пел своим голосом. Очень прекрасно. Во время Рафаятра Гундича Мандира Маджана, как прекрасно он пел, Шила Шанта Гусай Махарадж, если был там, то это было подлинное Гундича Мандира Маджана. Когда они находились. В этом мире это было ощущение даже не... И вот я чувствовал, когда они были здесь, это было больше, чем Вайкунтха. Вчера я сказал одну шлоку. Вот yeah. все Матаджи, Питаджи, дети, с... взрослые, пожилые, молодые, с вдохновением взяли веники и начали петь и петь и очищать храм Гундича. Шила Шантагасаварашпел Киртана, они все с таким огромным вдохновением подметали храм Гундича, они читали. Мы цитировали эти стихи с Читаниши и там и, и вот во время ратхаятры перед Джаганатхом Шиламадов Гасаи Махарадж танцевал. Шиловаки, по-моему, Пуридов танцевал. Это ощущение было больше, чем на Вайкунтхе. И, и он зовется Шанта Гасаи Махараджи. Один из Шанта было более чем достаточно. У нас нет мы права критиковать его. Мы очень мы удачливы, мы удачливы, удачливы что мы обрели такого, такого великого, удачливого. Я горжусь нашей гурваргой. Кто может критиковать его? Кто смеет? Я готов всех слова разбить такими аргументами и вот та шлопа с которого начал как Гупал, обирам гопал ки обирам гопал это один из двенадцати гопалов два до гопалов я уже говорил про него он не он был спертан в Гавадхане, в своем теле, и потом Нитьянанда он привел сюда, но это долгая история, в следующий раз расскажу. Он также был... Мы молимся о его милости, сегодня день его ухода, ищи Лошанта Гусэм, Раш, день его явления.